Имейте в виду, вот это вот поведение, когда женщина только с претензиями, это та женщина, которая своего мужа вталкивает в алкоголизм. Вталкивает. Не об этом. Некоторые мужчины когда Другие начинают. Брик никогда не Это Привет всем. Хочу сказать пару слов про проблему алкоголя. Скорее всего не скажу ничего такого, чего вы не слышали в других местах. Это просто попытка переосознать и переформулировать для себя в высшей степени, как я понимаю, механизм явления на данный момент, без углубления в дебри психиатрии и психологии. И на мысль сделать эту презентацию меня навела именно Нина Крыгина. Я считаю, что она хорошо сформулировала один из главных посылов, но я хочу его дополнить. Итак, обычное бытовое восприятие алкоголизма и вообще проблемы алкоголя в быту, так сказать, уровнем понимания ниже, чем уровень понимания, который показывает Нина Крыгина. Выглядит следующим образом. У нас есть хорошая обычная женщина и мужчина, человек низких личных качеств, Человек, который не думает об окружающих или издевается намеренно. И этот человек низких качеств как бы спрыгивает в такую яму, по приколу, потому что ему так хочется и нравится. Окружающие стараются как-то его от этого отводить, борются за его здоровье и благополучие. А самому человеку при этом очень хорошо. Вот такой уровень обсуждения примерно встречается, когда эту тему обсуждают две обычных средних женщины. Что нам говорит Нина Крыгина? Нина Крыгина говорит, что, чтобы все это произошло, нужна такая эмансипированная современная женщина, такая «я себе мужик». Эта женщина обладает очень сильной эмпатией, и она использует эту эмпатию во зло. Не для того, чтобы принести добро мужу, а для того, чтобы причинить ему максимальную боль из возможных. И она сталкивает мужчину в эту яму алкоголизма. По Крыгиной мужчина при этом испытывает пустоту в душе и боль. А для окружающих, и для себя в том числе, женщина часто при этом изображает такое перпетуальное мучение, попытки спасения погибшего человека. Я его не бросаю, я пытаюсь его вытащить. На самом деле, если брать скрытые мотивации, то, возможно, женщина очень даже заинтересована в том, чтобы мужчина оставался там, где он есть, и чтобы этот процесс продолжался непрерывно, долгие-долгие годы. Что я хочу уточнить в этой схеме? Слагаемая Нины Крыгиной правильное, но оно только одно из трех критических слагаемых в данной ситуации. Во-первых, для такой схемы требуется необычная женщина. Это женщина с тяжелым прошлым, с очень специфическими личными качествами или имеющая личностные отклонения. И вот такая женщина сталкивает мужчину в яму, на самом деле имея с этого скрытые выгоды. Беспомощный мужчина, который не в состоянии сам себя обслуживать в психологическом смысле, плюс отягощенный сценариями из прошлого, падает в эту яму, в эту, так сказать, культурную канву, устоявшуюся модель поведения. Еще раз по аналогии, чтобы ситуация сложилась так, как она складывается, нам нужно наличие трех критически важных факторов. По аналогии с пожаром, во-первых, нам нужна температура, во-вторых, горючее. И в-третьих, кислород. Только при этих условиях получается пожар. Если любой из факторов устранить, пожара не будет. На этом основано все пожаротушение. Что имеем мы? Наш первый фактор это наличие той самой культурной канвы то есть устоявшаяся культурная модель такая архетип алкоголика, если можно так выразиться, и алкоголизма как явление в целом. Не только как личного явления, но и как культурного явления то есть, как совокупность всего множества активностей, которые крутятся вокруг алкоголя. Праздники, взаимодействие между людьми, ты меня уважаешь, хочу нажраться и так далее. Второй фактор – это женщина, которая, во-первых, присутствует, во-вторых, обладает специфическим набором качеств, которая будет толкать в эту самую сторону. Очень часто женщина не будет понимать, что она на самом деле делает, она просто будет действовать из усвоенных ей культурных моделей, из своей семьи, из знакомых семей, из культурного окружения опять же. Это набор готовых устоявшихся привычек, паттернов поведения, даже если сам человек еще в таких ситуациях не был и сам себя так не вел. То есть, хоть у женщины не было до данного момента мужа-алкоголика, она уже знает, как обращаться с мужем-алкоголиком, знает всю совокупность явлений, которые лежит вокруг этого, и знает, как типично реагируют мужчины и женщины в этой ситуации. И самое главное, нам нужен не совсем полноценный мужчина. Мужчина, который настолько обездвижен, что достаточно легкого женского усилия, чтобы его столкнуть в эту самую яму. По сути, такой мужчина, а это большинство мужчин в нашей культуре, является таким инвалидом в психологическом смысле. Он буквально не умеет сам ходить. Он не знает элементарных, базовых, детских вещей про устройство собственной психики и про взаимодействие с ней. Новое название инвалидов «люди с ограниченными возможностями» даже лучше подходит для этой иллюстрации. Потому что это человек с сильно ограниченными возможностями. Он не может ни прогнать такую женщину, ни отойти в сторону, когда она пытается туда его столкнуть, ни даже хотя бы сказать ей «Эй, ты что делаешь? Еще раз так сделаешь, и мы с тобой расстанемся». И в конце концов оказать сопротивление, если это требуется. Чем этот третий фактор отличается от всех остальных? Тем, что только он единственный лежит в пределах зоны мужского контроля. Это единственный фактор, на который мужчина может прямо повлиять. То есть пусть с опозданием на 33 года, как и я, Муромец, но встать с этой инвалидной коляски и начать самостоятельно жить. Да, тяжело, да, сначала больно, да, сложно, но в большинстве случаев исправимо. При этом окружение к этому процессу будет настроено скорее враждебно, потому что этот самостоятельно ходящий мужчина, он не сильно-то удобен для взаимодействия. Он слишком много знает, он слишком умный, им тяжело управлять, некому проявлять заботу, он может просто сбежать даже. А это вполне может произойти, потому что человек, который вышел из созависимой ситуации, часто хочет оставить свою созависимую партнершу. Потому что теперь, когда он может выбирать и умеет разбираться, понимает, что она неподходящая пара. Надо добавить, что яма алкоголя, так называемая, не единственная яма в мире и в обществе. Некоторых мужчин сталкивают другие ямы, но механизм сталкивания тот же самый. Алкоголь тесно взаимосвязан с депрессией. В общем случае цикл выглядит примерно так. Алкоголь однозначно означает наличие депрессии, причем депрессии как в прошлом и это приводит к употреблению алкоголя, так и в будущем, потому что алкоголь является депрессантом. Депрессия, будучи заболеванием, по сути означает боль и насилие, направленное на самого себя. Боль и насилие, направленное на самого себя, означает психологическую беспомощность, ту самую инвалидность, про которую я говорил. Психологическая беспомощность означает потребность в болеутолении, а болеутоление в быту часто достигается алкоголем или другими веществами. Кроме алкоголя, боль может выражаться в психосоматических заболеваниях, в саморазрушающем поведении и в психологической зависимости, которая всегда присутствует в семье с алкоголиком. Несколько дополнений. Во-первых, феномен культурной ямы, то есть наших таких готовых рельсов, на которых можно быстро и легко свалиться. Существуют также отягощающие факторы. Один из таких факторов – плохая компания. Чем может быть вызвано то, что человек постоянно общается в компании, которая в полном составе зависит от алкоголя? Во-первых, это маленький населенный пункт. В принципе, это проблема любого небольшого поселения, где особо-то человеку и не выбирать, с кем общаться. То есть, либо он будет один или почти один, либо он будет поволчевыть. Просто боязнь остаться в одиночестве, которая проявляется не только в маленьких населенных пунктах. Человек, который не очень комфортно или сильно некомфортно чувствует себя, когда он один. У интровертов с этим проще, у экстравертов сложнее. Человек со слабым устройством психики, зависимый человек, у которого слабый внутренний локус и сильный внешний. Ему все время требуется подкрепление извне, для того чтобы поддерживать его представление о том, кто он, о том, что он хороший, давать такую внешнюю валидацию. Человек с ослабленными психологическими границами и, скорее всего, вообще не имеющий понятия о том, что это такое. То есть человек, может быть, даже и понимает, что такие увлечения, в кавычках, противоречат его ценностям и целям, но позволяет людям со стороны вторгаться в его личную сферу и исподволь втягивать занятия, в которые сам бы он не пошел. Второе дополнение – унаследованная модель. Я уже говорил про культурную канву, но она может усиливаться рядом факторов. Во-первых, какое-никакое, но генетическое Наследование существует. Если предки были алкоголезависимые, есть приличный шанс, что эта склонность будет унаследована. Во-вторых, и это гораздо сложнее, наследование психологической модели. То есть, когда человек рос и взрослел, вокруг него люди демонстрировали определенное поведение. И он, даже ни разу не употребляя алкоголь еще в жизни, знает всю подноготную, как общается алкоголик с окружающими, как взаимодействуют алкоголики между собой, что такое опохмелиться и похмельный синдром. То есть устоявшиеся паттерны поведения, которые демонстрировали непосредственно окружающие, родственники и знакомые. Ребенок впитывает это с самого раннего возраста. И, наконец, культурная модель. То есть все то, что человек воспринимает не от родственников и не из личного опыта, а опосредованно. Из книг, фильмов, историй, которые, опять же, демонстрируют набор паттернов, стандартных паттернов поведения и реагирования. Произошла вот такая ситуация, в ней принято нажраться. Кто-то нажрался, принято вот так себя вести. Кто-то вот так себя ведет после того, как нажрался, с ним нужно обращаться вот так. Кто-то ведет себя так годами, с ним нужно обращаться вот эдак. Человек может понятия не иметь, что такое зашиться или закодироваться. Но он знает, что с определенной стадии у алкоголика идет зашивание и кодирование. И только вопрос времени, когда он подробнее узнает, что это такое на самом деле. И третье дополнение, про регулярный, почти ежедневный стресс с которым люди вынуждены жить и от которого находят спасение, в том числе в алкоголе. Во-первых, это работа, как вне дома, так и внутри дома. Это очень высокий стрессовый фактор и часто в доме даже более стрессовый, чем вне дома. Это общение с домашними. Когда речь идет про созависимую пару, то пыткой может стать не только общение с женой, но и общение с детьми, особенно девочками. Они могут очень легко перехватывать модель обращения с алкоголиком, начать давить на те же точки и причинять такую же боль. То есть осваивать таким образом эту модель созависимого проживания. Но, конечно, главным фактором обычно является супруга или исполняющая ее роль, то есть постоянно проживающая вместе женщина, которая и осуществляет вот эти вот давления на больные точки, сталкивание, унижение и так далее. И самое главное, что если речь идет про какую-то более-менее длительную пару, от двух лет и больше абсолютно точно, много разговорено и переговорено, что супруг алкоголик является созависимым лицом. На самом деле она один из игроков этой игры, и она получает из этого свои выгоды. Она может не отдавать себе в этом отчета, но когда речь идет о какой-то серьезной терапии, то любой серьезный терапевт вовлечет обязательно супружескую пару обоих и будет пытаться показать им, что именно их взаимодействие дает такой результат. Это не что-то, что делает один человек, а второй просто находится рядом и наблюдает. И для мужчины выход из порочного круга только один – это учиться ходить в психологическом смысле. Так же, как дети взрослеют и начинают постепенно учиться заботиться сами о себе, Там сначала ходят в туалет, потом умываются, потом учатся чистить зубы и так далее, сложнее, сложнее, сложнее. Вот Точно с таких же простых шагов мужчине нужно учиться овладевать своим психологическим состоянием. И было бы совсем правильно и очень желательно, чтобы мужчины даже не пытались вступать в длительные отношения, не научившись сначала самостоятельно ходить в этом смысле. Потому что ни к чему хорошему это не приведет. Даже если это не кончится алкоголем, это кончится чем-то еще. Возможно, лучший подарок, который может себе сделать обычный средний молодой человек, то вместо того, чтобы тратить деньги на девушек и усиление, Сразу после появления регулярного дохода пойти на очную терапию, как минимум на год. Для человека, который не умел делать ничего из психологической сферы, психотерапевт будет выполнять роль такого преподавателя лечебной физкультуры, который занимается реабилитацией. Правда, реабилитация подразумевает, что когда-то вы это умели делать, а потом какой-то причине не смогли. А здесь вам нужно будет учиться делать это впервые. Всем пока, удачи, желаю здоровой, осознанной, свободной жизни. Значит, ты меня обманул? Я больше не буду. Что не буду? Обманывать. В следующий раз напьюсь серьез.